всем привет меня зовут сергей и хочу оставить видеоотзыв о работе с анастасией анастасия я предприниматель и понимал что делаю все чтобы зарабатывать деньги но у меня что-то не получилось не шло не получалось не срасталось Подсказали мне добрые люди, что нужно поработать с со собой, что это я не принимаю деньги, что это я не хочу зарабатывать, и что все, что происходит, зависит от меня. Волей судьи попал на прием, на консультацию к Анастасии Ясной. Очень понравилось, несмотря на то, что она выглядит очень молодо. Это очень мощный специалист. Чувствуется энергетика, чувствуется, как она легко разбирается в теме, как она глубоко может разобраться в причинах. То, что действительно мешает мне зарабатывать большие деньги. Уже после первой консультации я почувствовал, как вот как будто что-то щелкнуло во мне, и я начал по-другому принимать этот мир, начал по-другому уже... Смотреть на деньги. Начал по-другому понимать, зачем мне эти деньги, почему, что стало причиной того, что я их не принимаю. С уверенностью вошел в программу. У Анастасии есть программа «Ясная жизнь» называется. Всем рекомендую. Настолько все четко, настолько все структурировано. Я наслаждаюсь каждой встречей с Анастасией, как она легко выводит меня на мои какие-то глубинные убеждения И как она легко и полностью без остатка их обрабатывает Всем рекомендую пройти у нее этот курс, вы не пожалеете ни капли Да, и как результаты у меня начались продажи у меня начались продажи, ко мне пошли деньги. И это очень здорово. Всем рекомендую. Обращайтесь к Анастасии.